Весна-веселушка, глава 6. Все сейчас проснулись, подтянулись, как обычно это бывает утром, и говорит волк, теперь у меня друг есть, как обычно. это Ну, волк сказал, не подумав, у него друзей-то не было никогда. Ну, та красная шапочка не считается, когда он волчиха прикидывался, это не друг был. Это он обманывал друга, как бы, временного... Теперь у нее есть друг лиса, у лисы есть друг, не только мама или ежик или медведь, а еще и волк. И они решили все вместе к козлу сходить. Все потренировались около стенки, отсмеялись, что к... когда называешь козлом человека, не надо, то есть не человека, а козла. Надо понимать, что смеяться не надо. Ну, козел есть козел, не надо смеяться. Все потренировались. Посмеялись. Сказали друг другу. Козел ты знаешь что ты козел. Волк сказал медведю. Медведь сказал все, Сказали друг другу. Что мы козлы. И посмеялись что ты знаешь что ты козел. И все посмеялись. Пришли к козлу и говорят. Козел ты знаешь что ты козел. Но они опять уже забыли. Что так говорить даже не надо и козел говорит конечно Зави, опять смеяться будете и они говорят нет нет мы постараемся не смеяться объясните раз вы нормально стали, хоть временно почему вы смеетесь ну знаю что я козел вы знаете что ты медведь ты леса ты мышка ну почему вы только надо мной смеетесь почему мне такая карма досталась Ну, просто понимаешь козел это оскорбление это получается тебя назвали в честь оскорбления да не знаю, я первый появился, потом уже оскорбление А кто его придумал? Не знаем. Я вообще в книжке увидела. Эта книжка похоже из человека машины вылетела. И там был нарисован козел на весь лист А4 и написано козел. Написано, что человек козел, потому что не ремонтирует крышу. И тут такая идея появилась, что козел равно человек, не крышу. И получается очень смешно. Козел ты знаешь, что ты козел. И тут, получается, это не оскорбление, вроде бы. И тут ты говоришь, конечно, знаю. То есть, получается, если человек оскорбить, и он скажет, конечно, я знаю, будет тоже смешно. А мне кажется, нет. Подружились с козлом, козел любил. Любил грызть траву, принесли все ему травы, все вместе пояли травы козел уложил всех спать козел был заботливым и говорил давайте днем спать уложил мышку подол не говорит мышка сладких тебе снов мышка так от Газла успокоился, такой козел заботливый оказался. Всех уложил спать, что все задремали. Даже козел тихо начал петь песенку колыбельную. И все. Спите, мои сладкие крошки. Раз вы дружиться со мной решили, смеяться надо перестали, значит, вы поумнели, значит, вы хотите дружить. Значит, вы очень хорошие друзья. Спел колыбельную, и всем хорошо спалось. Днем спалось. Но сова-то знала для чего козла попросила днем усыпить всех. Она ведь сказала козел, усыпи всех сейчас днем, ведь когда совы не спят правильно ночью, вот все ночью проснутся и будем веселиться ночью. Прошло время, все спят днем. Козел мастерски усыплял всех, но козел правда не понял, что они ночью не должны спать. Он думал, что ночью все спят, поэтому он и ночью подумал их усыпить. Но сова вовремя спохватилась. Ой, козел, не надо их опять цеплять. Наоборот, давайте усилиться. Все проснулись и начали селиться. Ночью так прикольно казалось, Луна светит. Все вокруг темно. Луна только освещает немножко. Волка лукает под луну, соваху хукает мышки в рот, а мышка со страху пугается. И козел поет свои любимые песенки козля, козлиные. Какой я хороший козел, какие мои друзья хорошие, какая у нас дружная семья дружная. Но ну, у нас не семья, у нас просто дружеский коллектив друзей веселых. Обнял всех, и начали они играть всякие игры веселые. Козел начал прятаться под корягу, а у него рога есть, маленькие рожки козлиные. Поэтому ему легко было маскироваться под маленькое деревце. Его никогда никто не находил. Но, правда, козел был добрый, он подыгрывал. Он говорил, бери, я здесь, повернись. И все смотрят, о, козлик, спасибо, что ты помог, а то я уже думал, никогда тебя не найду. И так они играли всю ночь. Утром все спать легли. Сова говорит, ладно, ты можешь что-нибудь исправить? Но что исправить? Теперь все будут ночью только Но мне совесть нечистая Теперь получается все под меня подстроятся, Все мои друзья Поэтому постарайся сделать так, чтобы они всю и ночь отоспали То есть сейчас все спите, а еще ночью тоже все пусть спят То есть ночью всех усыпить? Ну да Все спят Козел спит, всю ночь играл Спят они все, сова легла спать в дупло и говорит, как хорошо с ней поиграла, я такая хорошая сова, такая добрая, через время вечер наступает, еще через время ночь наступает. Все подтягиваются, просыпаются. «С добрым утром, ночь, моя любимая. Теперь мы будем веселиться». Сова влезает, веселушка наша, клюшка. И сова говорит, «Ну что ж, зажигайте, мои ребята». И козёл говорит, э, подожди, ты же не забыл наш уговор, что сейчас все должны лечь спать». И говорит сова, «Конечно, я забыл уже» начал колыбельную всем зверятам петь. Даже сову усыпил. И сова с этого момента стала дневным животным. Теперь она днем. А мышки ночью в рай попали. Они всегда могут ночью вырывать сыр. Сова не мешает это делать. Все поменялось местами. Теперь мышки ночью могут веселиться, а не днем. Сова может днем веселиться со своими друзьями. Совесть у совы чиста. Все поспали весь Весь всю ночь и уже наступает утро и подтягиваются все. С добрым утром. Хороший день сейчас. Все играют в игры. Сова веселится, крутится в воздухе. Какая хороший день. Так днем хорошо, не то, что ночью. Все играют игры, наступает вечер. И все ложатся спать. Всем хорошо. Волк даже не... ночью занимается делом спит. И лиса закрывает глаза, к козел закрывает глаза свои, и все спят спокойно. Весна веселушка. Конец. Глава 6. Конец.